Одноклубники всех приветствую, на отправке у нас сразу несколько городов, все собаки отправляются шириной гусеницы 600 мм, база стандартная полтора метра, но собачки интересны по-своему. Данный букс представлен с двигателем Zonction 15 лошадиных сил, на буксе установлен реверс редуктор с переключателем на руле. Спасибо нашему одноклубнику и владельцу за то, что решил подождать и дождаться нашей новинки, именно это подпружиненные склизы без катков. В данной подвеске не установлено ни одного подшипника. Слизы абсолютно друг от друга независимы, направляющие связаны только по верхней части, гусеница остается внутри пустая, снег будет вылетать очень хорошо и не задерживаться там. Мы оставили возможность установить и катковую подвеску, и подпружиненные на резиновые колеса. То есть мы в этом не ограничили владельца данного буксировщика. букс уезжает у нас в город Сургут. Будет ездить в основном по снегам, по рыхлому глубокому снегу. Мы будем ждать от Ивана отзыв и видео о работе с этой подвеской. Скоро представим подвеску для катков такого же плана и для цельно-резиновых колес. О новинках расскажем чуть позднее. Скоро буксировщики у нас такие будут отгружаться. А вам спасибо за просмотр.